Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Рыбный Супик, и сегодня на аккаунте у меня есть 500 золотых монет, как вы видите, и что это значит, да, это значит то, что мы будем сегодня открывать кейсы, так, тут еще 12 часов у нас осталось, записываю я рано утром, так, давайте зайдем в магазин, и что мы видим, военный кейс я, наверное, сегодня открывать не буду, потому что, но он останется, он останется после обновления, это информация стопроцентная, а вот новогодние кейсы они со процентов ну, пропадут так скажем поэтому новогодние кейсы кстати я пропустил э, в прошлом году которые были но тут э, в принципе ничего не падает в новогоднем вот этом кейсе в основном тут рождественские кейсы я бы хотел себе карамельку и керамбит э, поэтому давайте покупать а тут я бы хотел ну. да тут бы я хотел гуд конечно же поэтому давайте Закупим немножечко Санта Кейсов, например, раз, два, три, 4 5 шесть, семь, не знаю, там 7 наверное, не знаю. И так рождественские, рождественские его. Так, один, два, три, 4 5 Сколько монет? Двести. Давайте переведем немножко, так, ну, 50 монет. Это сколько два Кейса, да? Давайте 100 монет переведем, давайте купим кейсы, так, праздничный кейс, 1, 2, 3, 4, 4 кейса хватило, окей, а 100 монет пока оставим, надеемся хотя бы с этого количества нам что-то выпадет, давайте открывать, так, ну начнем, наверное, ну, блин, давайте с новогоднего, вот это рождественского, так, давайте, ну-ка, и нам выпадает почти керамбит, так, ну, блин, кстати, неплохая пушка, нет, плохая. Ну или неплохая. Ну ладно, давайте снова открываем. Давайте подождем уже немножко. и нет, не будем и ждать. И нам падает карамель, карамель. Отлично, отлично. Нам выпала карамель, сразу установлю. Так, давайте, еще. Давайте. Пожалуйста, пожалуйста, керамид, керамид, давай. Дигл! Нет, это юсп, дурачок. Ну, юсп, блин, ну, не, не, не, нет. Так, давайте праздничный. Давайте праздничный. Ну тут. Калаш, пожалуйста, либо гуд. Ну, давай, давай, давай. Ну, давай. Ну, что ты мне дашь? Ну, хотя бы новенькая, хотя бы не повторка, хотя бы НК. Ну, блин, она, кстати, такая слабоватенькая, просто зелень. Ну, блин, давайте Санта Кейс. Давайте. Показалось. Давайте Санта Кейс откроем. Я его еще ни разу не открывал. Я тут хочу, блин, М4А4 прикольная, Дигл прикольный. Буи прикольные. <с -к children> ну, и вот этот калашик. Ну-ка, давай... Санта Кейс, что ты мне дашь первым? А первым ты мне дашь, то где? Почти фиолетовый выпало, Почти фиолетовый. Так где Установим. А, давайте снова Санта Кейс, давайте снова, что она выпадет. Там еще не докатился. Ну, два ножа. Два ножа. Два ножа пролетело, так скажем. Ну, блин. Остается как-то маловато уже кейсов. Надежды тоже мало. Давайте. Хоба. Властном. Так. Оп. И... Блин. Повторка, да? Давай тогда откроем праздничный кейс. Давайте немножечко подождем. А давайте, знаете, как сделаем. По одной тактике. Хопа. И И шо? шо Ну-ка. Ну-ка давай. Потыкаю даже в тебя. Давай. Вот так. Тут. Тут. -ту -ту. Открываем. И нам выпадает. Глок-18. Это не работает, это не работает, мне кажется. Так, давайте снова праздничный кейс, давай я снова тебя потыкаю на калашик, потыкаю. Ну блин, давайте, хотя бы вас дво... вот моя цель из праздничного кейса это выбить гуд и калаш. Все, остальное мне вообще ничего не надо, прям, ну реально. Ну-ка. Ну кстати, ладно, еще авик хотелось бы, ну да, прикольненький. Так, ладно. Остается у нас два кейса вот этих. Давайте Санта кейс покрутим. А, Боуи. Боуизера. Давай. Берета. Блин, до Калашика почти доехала. До Калашика почти доехала, но, к сожалению, нет. Он Берета 92. Ну. Фигово все. Фигово. Но ну, не стоит расстраиваться. У нас еще есть 100 золотых монет. Ладно. Блин, что я вот тут вообще хочу? Что я вот тут хочу? Ну, блин, ну тут реально, кроме вот этих двоих, ну, троих, четверых, нечего вообще ловить. Типа, ну, пятерых. блин, реально так-то скудненько. Нож, давай! Нет! Почти, почти ножик. Ну-ка, давай я, блин, зайду даже на Европе поиграю. Давай, что тебе сделать? Постреляю, вот. Убью чела одного. Давай, убью второго. Убью третьего. Все, пожалуйста. Троих убил и сразу открываем кейс. Давай. Санта-Кейс, Боуи сейчас выпадает просто на Изи. Нет, тактика не работает, тактика не работает, аук, ну зачем, ну зачем, два кейса Санты осталось, давайте угу, вот сюда зайдем, тоже постреляем, вот, чё, блин, давай, иди сюда, кто вы тут, блин, Бразилия? а чё так это за банихопил, вы видали вообще, вы видали такой банихоп когда-нибудь, нет, ну-ка, давай, Все, убил, больше не хочу, а, так, 4, ну-ка, давай, Санта кейс, давай, Э, эмочка, эмочка выпала, довольно красивая, кстати. Ну, блин, все равно боуи охота очень сильно Давайте, керамбит, пожалуйста. Нова, спасибо. Гуд, пожалуйста. АН94 рядом, гуд, спасибо. Боуи. Дигл, пожалуйста. Давай, давай, давай. Нет, стой, остановись! Нет, это, ну как это работает? Ну... Блин, ну вот... Ну вот, блин. Ну вот, блин. Ну вот, блин, да, блин. Четыре кейса, давайте. Надеемся, что с них хотя бы что-то выпадет. Прям вот... Ну реально, хорошенькое такое. Давай, Боуи. Боуи, я ради тебя. Четыре кейса еще купил. Давай, пожалуйста. Ну давай, хотя бы Дигл, хотя бы Дигл. Пожалуйста, у нас фиолетового вообще ничего не вы... Два кейса, два кейса. Что мне сделать, чтобы мне Боуи выпал? Не знаю, если Боуи выпадает, я брейс на угу. Если Боуи выпадает, то будет розыгрыш какой-нибудь, не знаю, на 500 золотых монет. Нет. Нет, друзья. Очень обидно, что ничего вообще не выпало. Вообще ничего. Ну, конечно, выпали там всякий ширп, но блин. мне меня даже гуд не выпал. Даже гуд не выпал. Рождественский кейс, мне выпало, карамелька мне выпала. Ну блин, почти керамбит, кстати. Почти керамбит. Возможно, даже снова их пооткрываем. Ну, так Санта кейс, ну тут прям вообще капец, мне повыпадало. Э, реально, типа, это можно сюда засунуть. Это можно сюда засунуть. Это, это, ну блин, жесть. Очень обидно, конечно, очень прям, что ничего не выпало. Ну ладно, я добьюсь этого боу, я добьюсь. Я сделаю еще одно открытие кейсов, если мы наберем 100 лайков. Так что давайте, друзья, набираем 100 лайков и новое открытие кейсов не, за... не заставить себя ждать. А всем спасибо, всем удачи, до новых видео.